На канале самообучения трейдингу я показываю свою реальную торговлю и возможность заработка на финансовом рынке. Если тебя интересует трейдинг и приемы, которые позволяют увеличить доход, тогда смотри, здесь нестандартный подход к торговле, где ты можешь подчеркнуть для себя принципы, которые я использую. По своей торговой системе нахожусь в сделке 61 день, на протяжении которых не было убыточных стоп-лоссов. В предыдущей части мы подошли к области поддержки, ссылка будет вверху, и ждем какого-то финального ускорения или объемов, обозначающих слом локального тренда. По ходу снижения будем избавляться от рисков позиций, открытых в предыдущих видео. Я считаю, что находясь в зоне глобальной поддержки, движение наверх может быть приличным, поэтому избавляемся от рисков последних двух контрактов за счет первых. И на данный момент находимся в шорте шестью контрактами, ничем не рискуя. Напишите в комментариях, как считаете вы, правильно ли я поступил и как вы действуете в зоне ретеста. По планам выйти ниже образованной консолидации в области 78 по фьючерсу и перезайти в шорт выше этой консолидации где-то по ценам 79400 если конечно позволит рынок. Пошло ускорение которого мы ждали, закрываем шортовую позицию с целью перезайти выше. Место закрытия шарта отметим на дневном графике справа сверху. Цена падать прекращать не собирается. И ладно, ведь внизу нас ждет лонговая позиция. Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри, дойдет ли цена до оставленной лонговой позиции. Также переходи в плейлист, здесь много живой торговли, будет над чем поразмыслить.